Социальный проект Седьмого канала «Практическая экология» продолжается. Сегодня его автор Денис Денисов будет разбираться в экологических мифах об автомобилях. Что делает машины в 30 раз опаснее для атмосферы и почему борьба с пробками может только увеличить их количество. Об этом и о многом другом во второй серии проекта. Если верить официальным данным, то в Красноярске насчитывается около полумиллиона автомобилей. Из расчета на миллионный город получается, что на каждых двух красноярцев приходится одна машина. И тем не менее, из пяти мест в салоне занята обычно только водительская. Наш город хоть и считается одним из самых автомобилизированных в России, но электрокары пока, к сожалению, не в ходу. А это значит, что выхлопы каждого из 500 тысяч двигателей внутреннего сгорания выбрасываются прямо на уровне дыхательных путей горожан. И не стоит забывать, что на такое количество транспорта Красноярск не был рассчитан. Нет развязок дорожных, очень много проходит через территорию города, в том числе и транзитного транспорта, ну и так далее. В плотном трафике машины гораздо больше вредят окружающей среде. Каждое нажатие на педаль газа выбрасывает в воздух дополнительное количество диоксида углерода и диоксида азота. В теории, если увеличить проходимость транспорта по городским улицам и ввести зеленую волну на светофорах, уровень загрязнения в загруженных районах резко начнет падать. Однако у некоторых экспертов на этот счет другое мнение. Когда город власти города занимаются тем, что ограждают автомобилистов от пешеходов и делая так, чтобы увеличивая скорость движения, пропускную способность и так далее. Это не борьба с пробками, это стимулирование развития личного автотранспорта. Свободное место на дорогах будет увеличивать количество машин. Это называется спровоцированный спрос. Его работа неоднократно доказана на примере самых заторных городов мира. Этот список долгое время возглавлял американский Лос-Анджелес, несмотря на одну из самых развитых систем развязок. Но недавно власти там взяли курс на общественный транспорт. И за пару лет город Ангелов съехал на десятую строчку. Однако, будем честны, каким бы грязным не считался личный автомобиль, большинство людей предпочтут именно его общественному транспорту. До высоких стандартов Европы и Америки красноярские автобусы пока, к сожалению, не дотягивают. А в пропах стоят абсолютно так же. Какую долю смога в городе вносят именно машины, абсолютно точно не ответит никто. По некоторым методикам подсчета получается, что показатели загрязнения транспортом даже и занижены. Ведь в них не учтено время, которое водители тратят на ночной прогрев земли. Однако собственный опыт некоторых водителей говорит о том, что количество машин далеко не главный показатель. Ведь если период НМУ приходится на ночное время или на выходные дни, смог остается. На сегодняшний момент автомобили имеют класс очистки Евро-4 и Евро-5. Они в любом случае... Ну, не соответствует э, этим параметрам как раз из-за качества топлива. Потому что из-за плохого качества топлива прогорают катализаторы, которые очищают топливо на выхлопе из трубы, прогорают э, свечи дожжика. По данным ФАР, половина жалоб на некачественный бензин подтверждается. Это значит, что количество вредных выбросов в атмосферу увеличивается примерно в 30 раз от заявленного на АЗС показателя. Независимая проверка показывает, на красноярском рынке экологическому классу К5 соответствует только бензин омского производства. Здесь на первом месте муниципальный транспорт, на который мэрия могла бы сразу обратить внимание и решить одним щелчком эту задачу. Ограничить э -э, их движение грязных автобусов. Получается, что одного рецепта для решения транспортного вопроса Красноярска не существует. Если браться за проблему всерьез, то помимо новых дорог и развязок нужно подумать об альтернативном транспорте, чистом топливе и обновлении как частного, так и общественного автопарка. Перекосы по любому из направлений только усугубят проблему. Но может быть дело и не в машинах вовсе, а в промышленных гигантах. Разобраться в этом попробуем в следующей серии проекта «Практическая экология». Денис Денисов, Валерий Чащин, Владимир Фетисов, Павел Иваницкий и Евгений Шестаков. Седьмой канал.